Все, ребят, добро пожаловать на одиннадцатый этап Формулы-1 на Гран-при Германии. Начинаем мы с первого сегмента квалификации, поскольку у нас два Red Bull и Mercedes решили его пройти на софте. По итогу они оба вылетели. И так как, так как у нас выбор шин состоит из ультра-софта, софта и медиума, соответственно, решили у нас, почему-то решили то, что Red Bull смогут пройти во второй сегмент даже на софте. Но прикол в том, что они не смогли, и по итогу оказались даже позади Мерседеса Вальтери Боттеса, хотя, казалось бы, Рэдбул должен быть быстрее все-таки Мерседеса, но оказалось так, что Ботас все-таки даже смог обыграть два Рэдбула. Ну окей, посмотрим, смогут ли они прорываться с конца пелотона. Да, у них есть небольшая выигрышная стратегия, поскольку они выбирают теперь комплект на старт. Да, может быть, они не хотели такого, но получилось так, получилось. По итогу, да, у них будет один пидстоп только, переход со софта на медиум. Ну, конечно, да, зная то, как иногда делают стратегии, может быть, все-таки у них будет стратегия в два пидстопа. Ладно, перейдем к стартовой решетке, где на первом месте не я, Ален Стролл, на второй Сергей Сероваткин, на третий Стофель Вандор, на четвертой Ставан Кон, на пятый у нас Льюис Хэмилтон, на шестом Степасян, на седьмом, на седьмой восьмой Чека Перес, девятый Шарльклер и десятый Маркус Эриксон. Я, собственно, расположился на одиннадцатом месте. Почему? Потому что я заменил ДВС. То есть уже в Германии у нас третий ДВС был у пятидесяти процентов находился уже. И соответственно в гонке, если у меня не будет нового ДВС, то я буду уже терять какое-то время на прямой И возможно к концу этапа это будет уже достаточно большое время. Поэтому решил не рисковать и просто поменял время еще и квалификации. По итогу во втором сегменте я ездил уже на новом движке. Стратегия у нас стандартная, два пидстопа с двумя софтами и одним ультрасофтом. Ну и ребят, переходим к старту. и гаснут огни, я срываюсь с места тут же нападаю на Эриксона, поравнялся с ним, причем в первую очередь как, как более-менее нормально стартовать но Эриксон при этом начал чуть вырываться вперед, хотя вот казалось бы у меня у а у него софт но даже это ему не стало помеха, и он как-то смог поравняться по итогу ну ладно, старт ТВ камеры как у нас проходил старт в первый поворот входили кто бок оба, бок, кто одиночке уже но по итогу в основном большинство бок о бок, также впереди были чуть ли не в три болида в ряд шли, но по итогу, да, разделились на два болида в ряд. Да, у нас тоже получилась такая заруба между Леклером и Чека Пересом, который без проблем пошел на прямой уже за счет слепстрима. Также Леклер позади начал обороняться от своего напарника Эриксона, который тут же тоже пытался его обойти на прямой. И да, такой вот неплохой старт получился, то есть сразу отыграл три позиции... И будем надеяться то, что так и продолжится дальше. Также Феррари с Мерседесом продолжают борьбу за пятую позицию. Два Вильямса, конечно же, потихоньку отрывались. Пытались, по крайней мере, то есть, ко второму кругу они не особо сильно отъехали от Вандорна. И причем, что интересно, Вандорн держится неплохо за Вильямсами. То есть, есть такая вот небольшая надежда, что мы сможем ко кое-как побороться за кубок конструкторов. Но это такая... Надежда довольно маленькая, поскольку очков у Уильямса уже очень и очень много, а у Вандорна к сожалению, мало. И если в основном только мы будем приходить дублем, а Уильямс будут где-то позади. Ну вот ладно, возвращаемся к гонке, прохожу в Феттеря и уже еду за Хэмилтоном и Форс Индией. По итогу получил еще дресс и мы с Хэмилтоном тут же прошли эту Форс Индию, зажали между собой. И да, конечно же, Хэмилтон спокойно прошел Форс Индию, я же... Кое-как на выходе уже за счет лучшего выхода прошел ее. И установился тут же за Хэмилтоном, которого догнал и смог опередить в восьмом повороте. И в принципе тут же начинает оторваться. Также еще Хэмилтон решил отрулить от греха подальше. какое-то время, точнее на следующем кругу даже, догнал Вандорна на прямой за счет ДРС и еще Слепстрим под конец смог его догнать прям. Но очень поздно начал тормозить, из-за чего вылетел широко и по итогу, да, Ван Дорн спокойно обогнал меня. И... По итогу я решил уже, что на пятом кругу надо ехать на пидстоп, сделать пидстоп чуть раньше, чтобы попасть в очередь какую-либо, потому что вдруг кому-то надо чуть дальше будет проехать по пидстопу, они меня задержат и тому подобное, по итогу потеряно время. Проще, в принципе, на круг раньше заехать и также поездить за вот позади идущими двумя арбулами, которые уже какое время мариновали Хартли позади. По итогу, да, они смогли наконец-то опередить и начали от него тут же отрываться, но... Тут я уже появился на горизонте у них и напрямую за счет слепстрима и БРСа того же смог спокойно догнать Ферстаппина, который в свою очередь смог догнать Рикьярда. По итогу Рикьярда мы вдвоем опередили, я причем уже в шпильке самой, немножко бортанул Ферстаппина, так да, конечно не очень хорошо получилось, но как получилось так сказать. По итогу бок о бок мы поняли, с ним ехать, но борьба наша продолжалась недолго, а буквально до девятого поворота. В восьмом я слишком широко еще вошел в него, из-за чего Макс мог вырваться вперед, но все-таки девятый поворот был в мою пользу. И за счет этого я уже вышел впереди него и в десятом спокойно закончил эту борьбу наконец-таки. Также позади Рикардо чуть не ушатал Хартли в отбойник. В последних сезонах все время кто-то оказывался в этом отбойнике, но почему-то, кстати, за спойлеру. в этом этапе там никого не было довольно странно может быть боты умнее стали хм. довольно интересный вопрос Ну ладно в седьмом кругу я наконец-таки догнал ботуса и райкинина которые боролись между собой потихоньку и так как они шли на стратегию в один пидстоп то у меня было некое преимущество опять же по резине поскольку она у меня свежая за счет этого у меня был лучший держак конечно да за 7 кругов не сильно износится, износится там новый софт опять же но все же в итоге у разобрался в девятом повороте, просто банально перекрестив траекторию. Конечно, из-за этого я потерял какое-то время по отношению к Райкенену, но в принципе я вот спокойно догнал на старте прямой и уже за счет Дресса опередил. Потом уже догнал кругу впереди себя идущих в виде Эрикса и Сироткина после того, как опередил два Хаса и уже тут же начал атаковать Сироткина в шпильке, Какого еще прошел Эриксон за счет Слепстрима и ДРСа, Что интересно все таки то что я думал Вильямс может спокойно оторваться даже несмотря на ДРС у Эриксона Но по итогу да Все таки Залбер подносит сюрпризы И думаю то что Может под конец сезона мы увидим то что Залберы очень хорошо могут поехать Ну может быть опять же С Эриксоном тем же я разобрался уже На 11 кругу спокойно на второй зоне Дреса и уже после этого Момента по сути Гонка у меня длилось все оставшиеся 24 круга просто в одном темпе, то есть я просто ехал на круги. Да, и также у нас сошел еще Феттель на одиннадцатом кругу, даже кругом раньше, точнее. Конечно же, Эдиксон попытался мне контратаковать на прямой за счет ДРС и Слипстрима, но у него это не вышло, к его сожалению, и как я уже сказал ранее, я просто начал отрываться. Вандорн позади тоже прорывался после своего пистопа, причем у него был второй пистоп смены софта на мидиум. Скорее всего, у него не осталось еще одного комплекта софта, к сожалению. Ну да, пусть и не было у него этого еще одного комплекта софта, но в принципе на мидиуме он спокойно догонял и проходил впереди идущих соперников. Да, конечно же, он потерял некоторое время по отношению к Вильямсам. Он какое-то время начал догонять их, но потом опять же потерял из-за борьбы вот в пилотоне. Ну и также позади еще Хэмилтон, развлекаясь с Райклинном, опережая Хас, которые шли на один пистоп. В принципе, Хас неплохо так для себя тоже проехали, если считать то, что начало у них было не очень в сезоне. Ну и как-то так прошел этап. Да, он был довольно насыщенной борьбой поначалу, но это поначалу. К сожалению, к середине уже дистанции борьба вся сошла на нет. То есть, кто-то прорвался, да, Рэдбуллы под конец только начали прорываться. То есть... Весь этот момент они ехали за Феррари и Мерседесом Льюиса Хэмилтона, ну и потом уже начали прорваться за счет, может быть, чуть более живого медиума. Ну, тут уж как у них пошло. Ну и что у нас имеется? Первое место. По итогу мы продолжаем активную борьбу за чемпионский титул. Потихоньку начинаем отрываться от Строула и Сироткина. Ну и также Сироткин в принципе, дал вам. Уже догоняет Строла, опять же, в зачете, поскольку Строл приехал на третьем месте, так как у него был контакт вроде где-то в начале, и он менял преди антикровой, из-за этого он задержался на пидстопе. Собственно, также Хаса заезжает в небольшие для себя очки, ну и Вандорт, в принципе, заехал на четвертое место, что очень даже хорошо по итогу для него. То есть мы набираем уже для команды аж 37 очков. Так что, ладно, посмотрим, как пойдет у нас к концу этапа. Собственно, да, два Родбула неплохо прорвались на пятое и седьмое место. Не успел Макс Ростаппина предить Льюиса, вот немножко ему буквально там не хватило. Ну и опять же, как я и говорил, пробую до конца этапа, просто сидели позади и ждали. Ну, к итогу дождались. Ну, лично за счет у нас произошли небольшие изменения. Льюис поднялся аж на три позиции за счет того, что Фетель сошел. И плюс он финишировал аж на шестом месте. Что, опять же, для Мерседеса неплохо. для их кондиции нынешней. В Альтере вообще в 13-м приехал. Хотя, вот вроде бы с Рэдбуллами тоже ехал на софте. А также он смог оторваться от той самой Торос, которую Рэдбуллу мариновали с начала гонки. Но вот где-то, может быть, не задалось. Где-то, может задержать на пидстопе. Всякое может быть. По контактам у нас особых и нету собственно как обычно пару контактов один сход и все и не более В соперничестве я продолжаю потихоньку выигрывать над Сироткиным точнее вырвался наконец-то вперед и, может быть это соперничество я все таки смогу выиграть даже уже в Макларене по сути нас с Сироткиным сейчас идет счет 7-0 в мою пользу но тут всякое может быть может быть все таки будет ничья может быть я смогу проиграть и тому подобное Ладно, в модификациях заказываю последнее обновление небольшое в оригиналке передней и думаю уже куда пристроить последние ресурсы. Решу пристроить на двигатель, поскольку, черт подери, он изнашивается крайне быстро. На этом, ребят, все, с вами был подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч, ребят, пока-пока.